<laughs> hmm. <laughs> yeah. Для здоровья лучше и полезнее, Вот выпьешь водки, станет жизнь красива Но пиво в жаркий день пить интересней Коньяк всегда имеется в продаже На день рождения пил, если три, ну, надо все попробовать, а как же? Мешает лишь цены дороговизна. А есть еще вино в ассортименте. Любое выбирай, какое хочешь, и Не забывай еще о а том что выбрать, и ликер в себе ты можешь. Как ты и еще типа джиндоник, Приятно пить, но только в общем гадость. Им любит похваляться алкоголик, Когда башка трещит, такая радость. Я пробовал все это пить раздельно, А также выпивал одновременно, И набирался градусов предельно, И из них был, <свот> совершенно. И вот пришел я к мнению такому. И за свои слова я отвечаю, Что за здоровье лучше по-простому, Пить столько, сколько хочешь, только чаю. дава дава дава дава дава дава дава дава дава дава да ба ба ба да ба ба да ба и двухэтажным матом могуч, Мама и Папа у всех на слуху. Ну и, конечно, еще слово ху. Ну и, конечно, еще слово ху. Ух, матерятся все люди вокруг. Это болезненный русский недух, Но, как известно, язык без костей. У некультурных бывает людей. Некультурных бывает людей. Даже представьте на самом верху могут с трибуны сказать слово ху. Только попробуй и мне уступи, как Матюханется, а мы слышим. А мы слышим пи И, к сожалению, уже не узнать Кто это слово мог первым сказать Если за маты людей штрафовать То будет денег на все нам хватать То будет денег на все нам хватать Даба-даба-даба-даба-даба-даба да ба да ба да Да.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 Красные, синие, желтые, зеленые Всех размеров женские трусы В доме том, всем окон Идут со всех сторон в семи дыр йдут долго ждут все друзья сначала тут все за мир все за мир как толпа там соберется тысячи три Да всего одно откроется окно штурмом будут Брать его богатыри Чтобы водку взять себе или вино Штурмом будут брать его богатыри Чтобы водку взять себе или вино Старый дед во сто лет и бог знает во что одет Тоже прет Тоже прет Весь зарос, как барбос И морковкой и красный нос Значит, пьет Значит, пьет Помню крик и хруст раздавленных костей Раздирающие всю душу на куски. Так теряем в давке мы своих людей, Ведь здоровьем слабоваты старики. Так теряем в давке мы своих людей, Ведь здоровьем слабоваты старики. на старом забытом кладбище нет оградок не даже надписей тут покоится прах товарищей позабытых родными близкими зарастают травой могилы там и под каждой судьбы заложники но одно у них было общее или все они, как сапожники, э -э -э. в доме то все макон идут со всех сторон в семи дыр. Прости, прощай, с таким названием открылся туалет. Прости, прощай, а если захотел, да только денег и нет, прости, прощай, ты не зайдешь туда за вход, не заплатив. Теперь здесь кооператив, прости, прощай. Десять тысяч сразу бы я дал, если б кто-то тогда сказал. Эй, товарищ, что вам плохо? Да проходите ради Бога. Прости, прощай. Уже не тот расклад, и времена не те. Прости, прощай. Я по-тяжелому хочу, стою в хвосте. Прости, прощай. В своем желании я здесь не одинок, Давно пора бы на горшок, прости, прощай. Десять тысяч сразу бы я отдал, Если бы кто-то тогда сказал, Эй, товарищ, что вам плохо? проходить ради бога. Прости, прощай. А там цветы растут, и музыка звучит Прости, прощай А мой живот так подозрительно урчит Прости, прощай Зашел туда полковник, полчаса сидит Вы разбудите, если спит Прости, прощай Десять тысяч сразу бы я отдал Если б кто-то тогда сказал Ой, товарищ!" Что вам плохо? Да проходите ради Бога. Прости, прощай. На нервы действует какой-то странный тип. Прости, прощай. Еще, наверное, пять минут, и я погиб. Прости, прощай. Вдруг у меня в штанах раздался страшный звук. И все почувствовали. Фу. Прости, прощай. Возвратился в село, молодой огородок, Институт он закончил, селехоз. Земляки за улицу вышли встречать, С хлебом, солью, с букетами роз. Здравствуй, гость дорогой, ненаглядный ты наш, Без тебя захудал наш колохоз. Ты уже нас выручай, очень плохо урожай, Говорил ему лысый завохоз. Поклонился в ответ он до самой земли, а земляну сплошной глинозем. Съел и хлеб, весь и соль, Помолчал и сказал, Ничего, мужики, заживем. Вот и принялся он Свой колхоз подымать, Удобрять стал навозом поля. По науке садись, за порядком следить И хозяином стало руля Он в округе коровники все починил Хоть и было ему нелегко И коровы тогда, к удивлению всех Стали даже давать молоко только по вечерам он устал забот Ноги вытянув мог отдохнуть Вроде все ничего, но когда молодой Одному очень трудно уснуть Без веселых девчат, без тепла и любви Загрустил молодой агроном что невесту в деревне теперь не найти Он не знал и не думал о том Едят скуки и грязи они в города Все уехали, в колхоз Потому в сельской местности в нашей стране Не в порядке семейный вопрос. И когда уж совсем было не в макату, Он лекарства стаканы выбивал. На компании всю ночь по полям он нагонял, Громко песни свои распевал. На компании всю ночь по полям он нагонял, Громко песни свои распевал. Молодой яградок, хоть за холсты не хотел отпускать, Уезжал из села, молодой яградок, В город, чтобы невесту искать, Уезжал из села, молодой яградок. Редактор Чем жалеть, живем в последний раз, когда закончится газ. Что будем тогда продавать? О, Боже, это обратно себе. Зачем жалеть? Живем в последний раз, когда Живем в последний раз Когда Наступит конец То мы Все равно Будем жить Ведь Русских Нельзя победить Пока Они Последний раз, так и наливай, наливай полней. На женщин денег и не жалей. Зачем жалеть? Считай, пришла беда Но теперь все люди лишь и говорят Будто лечит Кашпировский все подряд Без лекарства, от ожогов, шрамов, ран Словно бог прорвавшись на телеэкран граммыши орицам, спасибо, помогло. На Камчатке я живу, а вот дошло. Сосчитали вы тогда до десяти. Стали волосы на лысине расти. С Украины пишут низкий вам поклон. Плохо спала, а теперь нормальный сон. Похудела я на 20 килограмм, А мой муж теперь стирает, варит сам. Здравствуй, доктор, спас меня ты, дорогой, Был совсем, что называется, больной. И не верился слишком в силу ваших слов, А сейчас уже практически здоров. Пишет девушка, давление чепуха, лучше мне быстрее верните жениха, Вам такие бы слова произнести. У меня расти. Всей семьей смотрели вечером сеанс и под действием гипноза пали в транс. Просим снова передачу повторить. Головую очень хочется крутить. Видите, люди Кашпировского хотят Исцеление, гипнозирующий взгляд Пусть всегда ему сопутствует успех Будем верить, скоро вы И на все-таки помру, когда-нибудь совсем однажды, Наверно, все поутру Нельзя прожить свою жизнь дважды. Закончу жизненный свой путь, И дурака не станет больше. Мне и уснуть, чем продолжать так жить и дольше. Умру не только дураком, а простофилию к тому же. От этой мысли горляком и настроение все хуже. Все не то и все не так И каждый день я чуть не плачу Вот если просто был дурак Так простофиля ведь в придачу Не знаю, как случилось так Судьба подрезала мне крылья по чётным числам я дурак А по нечётным простофилям Да, с этим я попал в бросак Умру себя не пересиля Согласен жить я как дурак Но не дурак же простофиля От женского купальника остались две тряпочки на бедрах и в груди. Но самые отважные решались Открыть всем даже то, что впереди. Но самые отважные решались Открыть всем даже то, что впереди. И пусть нудизм в России не прижился, Но нашим бабам есть, что показать. И чтобы мужиков взгляд не томился, Купальники не надо одевать. И чтобы мужиков взгляд не томился, Купальники не надо одевать. Хочу сказать противникам нудизма, Ну, голые, ну, бабы, ну и что? А если вы полны консерватизма, То сами загорайте хоть в пальто. А если вы полны консерватизма, но сами загорайте хоть в пальто, Ну диски, между прочим, тоже люди, пусть без одежды только что с того, Ну, где еще увидите вы груди, А может быть, интимнее кое-чего? Ну, где еще увидите вы груди? А может быть, интимнее вы чего? Что вызывает ваше возмущение, а? У женщин между ног видны усы, Зато от комплексов раскрепощение, А вас никто не тянет за трусы, Зато от комплексов раскрепощение. А вас никто не тянет за трусы